Всем привет, меня зовут Глеб, с вами Сигаретнетбай, и в сегодняшнем ролике расскажу вам про новый девайс от компании Vapareza под названием SWAG 2. Устройство поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой панели нанесено изображение самого мода и цвет, который будет ждать нас внутри. Также упоминание о том, что это очень мощный и стильный девайс. Сбоку расположились пиктограммы с указанием чипа и особенностей мода. На другой грани нанесено название девайса и логотип компании. В нижней части разместились технические характеристики и комплектация девайса. Открываем коробку и к нашему взору предстает девайс во всей красе Под пластиком есть небольшая картонная заглушка, которая скрывает кабель microUSB, мануал, конверт с предостережениями и гарантийный талон Откидываем коробку и приступаем к обзору самого девайса Стоит начать с того, что этот мод выполнен из очень приятного рельефного софт пластика В руке лежит приятно и совсем не выскальзывает На лицевой панели располагается довольно большая и крупная кнопка Fire, монохромный экран и кнопка меню Справа качельки настройки мощности и название девайса с логотипом компании, а справа разъем microUSB и еще один логотип папореза. В нижней части находится отверстие вывода излишнего тепла и указание того, что мод сделан на родине всей электроники и название чипсета с сертификатом. В верхней части находится крышка аккумуляторного отсека и 510 стальной коннектор с подпружиненным пином. Диаметр посадочной площадки 27 мм. Крышка аккумуляторного отсека обладает насечками, что в разы облегчает ее откручивание. Аккумулятор устанавливается плюсом вниз. Работает это все дело от одного аккумулятора 18650. Теперь немного о внутренностях. В этом моде установлен Axon чип, который дает возможность работы в режиме пульс, пауэр, варивать с прихитом, варивольт, байпас, график подачи мощности, что там еще есть? режим экономии энергии, термоконтроль на никеле, титане и сталь, и это еще далеко не все его возможности. Для того, чтобы войти в меню, теперь не нужно нажимать на кнопку Fire Для этого здесь есть специально отведенная кнопка меню Ее нужно либо зажать, либо нажать трижды Попадая в меню, перелистывать его можно при помощи кнопок плюс и минус Выбрать режим на кнопку меню, а перейти на главный экран на кнопку Fire У этого малыша настолько много настроек, что они бы заняли все видео Поэтому мы их оставим в закрепленном комментарии под видео Если вам интересно, вы можете пройти туда и ознакомиться с ними Я надеюсь, что это видео было полезно для вас Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик